Привет. Я хочу показать свою палку для селфи. Вот она. Тут много палок, которые можно так использовать. Очень хорошая палка. А вот как с помощью нее делается селфи. Но я не люблю селфи я люблю пейзажи поэтому мы возьмем лестницу и вот так вот вот так вот держим лестницу берем палку палку вот так вот прислоняем к лестнице вот так вот подальше немножко а теперь... А теперь... Надо лезть на лестницу. Вот такая вот красота. И, короче... Можно держать эту палку и регулировать как наклоняется лестница очень удобно вот это друзья мои палка для селфи а вот это красота вокруг